Всем доброго дня, с вами самоостройщик Леха, и я продолжаю строить и улучшать свою еще недостроенную мастерскую. Сегодня речь пойдет про современную теплёную отмостку. Спустя целый месяц жизни опалубки, ее наконец-то можно разбирать. Кто с предыдущий ролик помнит, что при поднятии каркасных стен, чтобы они не шлепнулись и не завалились, мне нужно было к чему-то их крепить, и я и крепил их как раз к этому деревянному каркасу опалубки. Теперь опалубка мне без надобности, к тому же она еще и мешает. Ее можно спокойно демонтировать и разбирать. Помимо опалубки и прочего строительного мусора вокруг мастерской, мне еще мешала насыпная куча земли, точнее глины, которая пойдет в дальнейшем на подсыпку и поднятие грунта, ну то есть ландшафта на моем участке. Это было не очень сложно по сравнению с тем, что я вытворял в 2020 году. Теперь старательно подсыпаю все отверстия песком под чутким руководством прораба. Теперь немножечко тромбану песочек и полю все это водичкой для лучшего уплотнения песка. На уже хорошо уплотненный песок натаскиваем еще больше песка. Маленькое пояснение, весь участок у меня абсолютно кривой. Я планирую задать максимальную высоту участка, как раз подогнать под отмостку. Поэтому отмостку необходимо немножко приподнять. По согласованию с супругой и где-то на чуткий острый глаз, было принято решение поднять отмостку на 10 см, плюс-минус метр. В 2020 году, когда утепил отмостку пенопластом, использовал деревянные доски для удержания песка. В этом году буду использовать обрезки кусочки шифера. Монтаж был очень простой. Отступаем на ширину будущего утеплителя от края фундамента и сбиваем шифер в землю. Брал лист полтора метра, начинал стучать и он весь крошился. Почему? Потому что реклама в телевизоре, где дедушка с легкостью сбивает его в землю, это была земля. А у меня это хорошая уплотненная глина. Поэтому весь шифер потрескался, поломался на кусочки. Это не страшно. Главное сделать подпорки и то, что шиферу в земле ничего не будет. В отличие от дерева, он не сгниет, не развалится и там не будет муравьев. Теперь заранее натасканные песочные кучи аккуратненько разровняю грабельками. И еще разочек прохожусь с фиброплитой. Главное, чтобы после трамбовки и разравнивания уклон был от мастерской, а не к ней. После того, как песок был полностью уплотнен, с соблюдением уклона от фундамента, его необходимо утеплить. В далеком 2020 году я уже делал утепленную отмостку вокруг своего дома. а Отдел ее из пенопласта толщиной 50 мм. Было очень много критики, прям вот очень много критики. И мыши заедутся, и муравьи расставчат, и материал очень хрупкий, и пенопласт очень гидростатичен. Я вас услышал, поэтому в 2022 году я решил сделать смазку из ЭППС, от компании Пеноплекс толщиной аж 50 миллиметров. У ЭППС есть ряд преимуществ, например, высокая теплозащита. У Пеноплекс очень низкая теплопроводность, не зависящая от условий эксплуатации. Пеноплекс имеет закрытую чистую структуру, благодаря чему полностью не впитывает воду, а это значит нулевое водопоглощение. Также пеноплекс полностью экологичен, так как производится на современном оборудовании с использованием современных технологий. Но и самое главное для меня – это долговечность. Срок эффективной эксплуатации пеноплекса – более чем 50 лет. Это не просто циферка на сайте производителя, это реальные подтвержденные испытания научно-исследовательского института. Поэтому для моей отмостки пеноплекс идеально подходит. Для отмостки и фундаментов рекомендуется на сайте производителя использовать пеноплекс фундамент, так как он более прочный. Что касается толщины пеноплекса, тут он поможет карта региона по промерзанию почвы, согласно которой мы выбираем нужную толщину ЭППС. Да, кстати, на сайте производителя тоже есть такой же калькулятор, который поможет вам сделать точный расчет. Вокруг своего дома я сделал скрытую отмостку, указывал пенопласт на песчаную подушку, накрывал гидростеклоизолом и засыпал землей. И все, до сих пор стоит работает. В этот раз хочу сделать открытую утепленную отмостку. Здесь закапать я ничего не буду, здесь все будет открыто, красиво и аккуратно. Именно сейчас уложен втеплитель теплитель зал для моего участка финальную высоту горизонта. Это значит, что теперь необходимо до самой границы утеплителя натаскать таскать земли, тем самым подровнять участок. Ну и что из этого получится, насколько будет красиво все и аккуратно, вы увидите в следующей серии. Ну а пока давайте, не болейте, не скучайте. С вами был Леха, увидимся.